Это та квартира, которая уже готова полностью ремонт, мебель, техника, как говорится, заезжай и живи. Робот-пылесос. Как люди без робота-пылесоса живут, я не представляю, остается максимально все. Квартира упакованная для сдачи, минимальная цена для сдачи этой квартиры 30 тысяч рублей. Давайте назову плюсы и минусы. Минусов я не нашел. Друзья, всех приветствую. Меня зовут Иван. Вы на нашем канале Агентство Сочи ДВ. Это тот канал, где есть максимально вся недвижимость по городу Сочи. Мы показываем абсолютно полностью все. Я приехал специально показать вам очень одну интересную квартиру. Квартира готовая. На улице солнышко, светит, погода ясная. Сколько на улице температура? Плюс 17 градусов. На дворе месяц декабрь, хочу вам сказать. Это та квартира, которая уже готова, полностью ремонт, мебель, техника. Как говорится, заезжай и живи. Хотите сдавать, можете сдавать. Вот у нас входная группа. Сейчас я вам покажу, что у нас за квартира. Давайте сниму очки, чтобы не говорили, почему я в очках. Иван, где твои глаза? Вот они мои глаза. Я вам сейчас хочу показать ту квартиру. Снимаем розовые очки и смотрим. Что это нас впереди ожидает? А вот так вот выглядит полностью наш дом. Да? Что мы будем рассматривать? На третьем этаже полностью весь, вот он наш балкон, панорамное остекление. Раз, два, три, четыре. Четыре этажа в доме, есть два входа. Есть свой паркинг, где всегда можно поставить машину и откатные ворота. Что у нас дальше? Давайте рассмотрим все-таки эту квартиру. Есть два входа. Вход раз сразу же, как говорится, в подъезд. И вход э, со стороны, ну, не знаю, наверное, назовем его черный дворик какой-то. Адрес у нас Пятигорская, 109. Если кому интересно, можете собить в Дубльгисе в Яндекс.Навигаторе и посмотреть, что же это за адрес, где он находится. Расположение, локация очень удобная Машину всегда максимально езде поставить Так, что у нас? Вот такая у нас входная группа есть у нас небольшой уголок потребителя. Давайте пойдемте рассмотрим, что у нас там за квартира. Итак, друзья, давайте рассмотрим. Вот так выглядит наша квартира. Здесь 36 квадратных метров. Ремонт, мебель, техника, полностью все остается шикарнейший. Большой балкон. Балкон покажу чуть позже. Выйдем на балкон. Большая кровать двухспальная, прикроватная тумбочка, робот-пылесос. Как люди без робота-пылесоса живут, я не представляю. Остается максимально все. Телевизор здесь сделан в виде камина. Я так понимаю, что поставить здесь декоративный камин будет очень красиво, аккуратненько, надежно и уютно. Что у нас входная группа встречает? Большой платяной шкаф, где вы можете разместить полностью все свои вещи. Кухонная зона барная стойка, какой-никакой, но ну, все-таки кухонная зона есть, холодильник. По крайней мере, эту квартиру можно уже готовую брать и сдавать. Квартира упакованная для сдачи. Минимальная цена для сдачи этой квартиры 30 тысяч рублей. Это самый-самый минимум, что у нас за этой дверью. Нас встречают, сейчас мы рассмотрим. Это у нас санузел. Титан стоит. Самое главное, это ванна. Потому что у нас везде стоят ванна чистенькая, беленькая, нарядная. Стиральная машинка. Понятно, санузел, раковина. Что у нас самое главное интересное? Безумнейшие видовые характеристики. Мы находимся у нас на Соболевке. Это начало Соболевки. Вот так вот выглядит наш вид. Посмотрите, шикарный, просторнейший балкон. Можно его Доложить дальше здесь плитку И, как говорится, <смех> поставить ротанговую мебель И выходить наслаждаться видами Не знаю, видно, не видно, передает вам камера или не передает Виды, конечно, чумачечие Самое главное, удобное, удобные подъездные пути Что у нас здесь есть? Парковочные зоны, ворота откатные Машину сюда поставили с парковкой Никогда проблем никаких не будет Можно поехать в сторону, выйти на курортный проспект Здесь можно выехать на улицу Тимирязева, можно выехать, да абсолютно можете выехать хоть куда. Что у нас видно, не видно? Так, я вам сейчас покажу, вот здесь у нас церковушка находится. Вот такой красивый, шикарнейший вид. Квартира у нас закатная, потому что солнышко у нас сейчас восход встал, квартира закатная, красивая, шикарнейшая квартира. Так, давайте мы вернемся все-таки к нашей квартире и узнаем, сколько цена этой квартиры. Здесь 36 квадратных метров. Цена, в первую очередь, вы все да, имеете в виду. А, хочу сказать, здесь еще подогреваемые теплые полы. Здесь квартира сухая, высоченные потолки, потолки. Но я хочу сказать, метра три стоит сплит-система. Друзья, хочу сказать, матрас очень-очень мягкий, потому что это матрас Аскона. На кровати, вот самое главное для нашего сна, что нужно. Это удобная, максимально удобная, мягкая кровать. Значит, там должен быть хороший, дорогой матрас. Что у нас? Давайте вернемся к цене. Цена этой квартиры 6 миллионов 700 тысяч рублей. Ну, какие здесь плюсы? Давайте назову плюсы и минусы. Минусов я не нашел, а плюсов за цену 6 миллионов 700 тысяч рублей приобрести квартиру 36 квадратов, с большим балконом, видовую, никогда перед вами никто не построится и не будет загораживать вам, знаете, окна в окна, видовая квартира хорошая, которую можно сейчас приобрести и сразу же максимально сдавать, или приезжать сюда на отдых, или самому проживать, отличный, просто вот отличный вариант, очень много подъездных путей, магазинов, транспортная развязка, автобусов, все в пешей доступности, это не где-то Лысая гора, это не где-то там в глубине там всей этой Соболевки. Это буквально самое начало Соболевки с транспортной, если мы подъезжаем, то... Опа, вуаля, и вот он наш дом. Поэтому если вы хотите получить максимально побольше какой-то информации, что-то вам непонятно, что-то вам стало неизвестно, чего-то я вам не договорил, пишите, звоните нам, и я вам предлагаю, что именно вы можете стать собственником этой квартиры. Квартира, скажу честно, достойная. Цена, качество, вот это именно та квартира, которая вам нужна. Ну, я думаю, что вы посмотрели эту квартиру, да, мы сейчас выйдем, а, так скажем, с обратного входа. Так сильно светит солнце, что, если вы мне позволите, я все-таки надену очки. А если не хотите, не буду одевать. А, давайте рассмотрим все плюсы и все минусы, да, этого комплекса. Кто-то из вас сейчас прокомментирует, скажет, блин, вот этот дом, вот эта квартира. Ну, какие у нас есть плюсы? Все-таки это локация. Это видовые характеристики, это большая площадь, это большой балкон, цена входа, готовая упакованная квартира, где никаких вложений больше делать не нужно. Как говорится, захотели, сразу же можете максимально ее сдавать. Цена для сдачи этой квартиры 30-35 тысяч рублей, самый-самый минимальный, только выставили на авито, ее забрали сразу же. А, дом готовый, дом сданный ну, Очень удобная локация На автомобиле добраться Ну как бы проблем никаких труда не составит а, Что у нас еще здесь интересного из этого комплекса? Комплекс небольшой, особо большой какой-то придомовой территории такой нет Тихо, спокойно Ну как говорится, это район Соболевки На Соболевке у нас плюс-минус одинаковые все дома По крайней мере это уже готовый а, статус жилое помещение что вам еще такого интересного сказать? Да, я, наверное, уже все сказал. Особо сильно здесь что-то расписывать нечего. Давайте так. Если вам понравилась эта квартира, ставьте вот такие лайки. Я буду вам признательно благодарен. Потому что квартира, ну, квартира для такого ценового сегмента, она очень даже интересная. Если вы хотите получить э, больше информации за эту квартиру, посмотреть в режиме онлайн, э, посмотреть полностью весь пакет документов, где нет вообще никаких подводных камней, Пишите, звоните, направим вам все документы. С вами был Иван, это агентство Сочи ДВ. Ваше любимое агентство, которое показывает всю достоверную информацию. Не забывайте подписываться на нас, ставьте большие лайки и не пропускайте все наши интересные обзоры.